Да, не надо. Да не надо. Сейчас нас расстреляют. Расстреляют. Расстреляют. Расстреляют. Отойди. Отойди. Отойди. это вот так сядь и сиди, Влад. Дей, сейчас, стой, дай Йет, Йет, Йет. Чё один будет, подожди, ждёшь, иди Жди, жди, жди Взлетел, Он прям подо Он посмотрите, посмотрите. А, вон А, вон Давай тебе,